Следующая тема для беседы, как это все происходит, Веды тоже описывают, что та же самая сила, которую мы называем совестью, или которую мы называем ощущением счастья, которое мы называем удачей, которая нам подсказывает, что надо вставать с утра и пробуждает нас, та же самая сила и следит за нашим здоровьем. Это представительство Бога в сердце. И согласно Ведам это называется сверхдуша. То есть это сила, которая дает энергию для жизни человека. Силы жить мы получаем от высших источников. Вы можете с этим соглашаться. Нет, это не сильно имеет значение в нашей лекции. Как бы. Но так или иначе я описываю, на чем я основываюсь в своих лекциях, в своих беседах с вами. Итак, Тонкое тело ума глубже, еще глубже, чем регуляция здоровья, есть последняя толща воды, вот самая нижняя. Она связана с тем, что происходит вокруг нас. Часто человек думает, что то, что происходит вокруг, является независимыми от меня вещами. Например, я не виновата в том, что мне достался такой муж. Но по факту надо знать, что муж, он всего лишь отражает мою судьбу потому что с другим человеком он бы вел себя по-другому. Есть отличия. Вы заметили, что когда человек женится второй раз, он может совершенно иначе себя вести в другой семье. Неожиданно он какие-то другие свойства начинает проявлять, чем раньше. Это указывает на то, что мы всего лишь отражаем друг друга. Смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение. Ну, примерно вот так вот. Вот. То есть это надо знать, потому что вот нижняя, нижняя часть воды, нижняя треть воды, она нашего озера ума, она влияет на окружающих людей. Интересная штука, я сам не знаю, что происходит, но влияние, действие на окружающих людей происходит не такое часто, как я хочу. То есть неожиданно близкий человек остывает ко мне, он начинает вести себя как-то по-другому, не так, как мне бы хотелось. И кажется, что у него крышу свернула. На самом деле близкие люди, они являются отражением того, что с нами происходит. И реально человек ведет себя так, потому что он так реагирует на меня. Хотя я этого сам не понимаю. Это такая глубокая вещь, если человек ее осознает то он может победить свою судьбу. Мы об этом тоже будем сегодня говорить много. Вот. Но так или иначе, надо понять, что неожиданно вдруг эм, случается то, что близкие люди начинают как-то странно себя вести. Холод возникает в сердце, или близкий человек начинает злиться, ругаться там, и так далее. Ведет себя как-то странно. Это происходит из самой глубокой подсознательной зоны нашей психики. Это влияние. Допустим, человека выгоняют с работы. Вот кого сейчас выгоняют с работы? Есть такие? Три месяца назад у вас началась вот эта карма плохая. То, что я вижу, вот, три месяца назад. И где-то через 4-5 месяцев закончится. Вот Тот плохой период жизни закончится через 4-5 месяцев. И опять вы будете хорошие. Ну, то есть вышел вот этот пласт как бы, вот силы, и он сейчас от вас действует. Я бы тоже, наверное, вас выгнал. Если бы был начальником. Потому что от вас исходит такая энергия, что вам ничего не хочется делать. Сейчас, как будто бы вы, вы как будто бы ничего не хотите делать. Вы хорошо трудитесь там, нет? Уже ушла сама? Ну вот, видите, значит, точно ничего не хотите делать. Но это не, вообще никак не имеет отношения к нашим отношениям, ну, как, как людей, которые ищут знания. Я просто привел пример. Если бы у меня был такой период, вы меня тоже бы выгнали. Все нормально. Ну то есть идея в чем заключается? Что приходит время, и из человека что-то исходит, он сам не может этого понять, и ну, из за это наши страдания приходит. Но самая главная проблема страдания в чем заключается? Самая главная проблема в том, что... Мы считаем, что они виноваты, а не я. В этом самый главный момент. Сейчас ко мне предошел, пришел один да, довольно близкий такой человек, друг, с которым мы вместе были много времени. И он мне рассказал, что против него все восстали, все родственники. Я вижу, что у него сейчас вот идет экзамен в жизни, тяжелый период. Но он это воспринимает как то, что они виноваты. Вот это означает, что экзамен не сдается. Потому что первое, что человек должен в своей жизни сделать, он должен принять вот это вот. То, что происходит, принять. Это не значит, что так всегда будет. Просто чтобы извинить, надо сначала принять. Потому что когда человек принимает, он тогда начинает видеть все как со стороны. То есть принимает означает успокаивается. Начинает видеть все со стороны, начинает уже понимать, что делать. Потому что пока человек считает, что несправедливость, идет несправедливость, он не может выйти из ситуации и разобраться, что делать. Это очень важно. Первый этап принятия. Но мы об этом позже будем говорить. Итак, вот этот глубокий слой самой психики, он самый важный. Потому что там происходят такие вещи, которые мы не контролируем. Они Это все контролируется с помощью определенных поступков, которые я вам буду объяснять сегодня на лекции. В общем-то, это, это и есть суть того, как надо жить. То есть есть внешняя жизнь, есть внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь – это изменение того, что в этом озере ума находится. Но об этом позже. А сейчас мы будем больше говорить о нас, о том, как мы устроим. Ниже, глубже озера ума, вот это вот слое воды. глубже слоя воды находится а, ил озера ума. И этот ил является интересной силой, которая, в общем-то, меняет нашу жизнь. И это объясняет, что все наши события, все наши поступки и желания, которые у нас жили в жизни, в этой и в прошлой жизни были, они все копятся в этом или озеро ума. И этот ил состоит из пихчины, которые называются кармавасаны. Карма означает судьба, васана означает узелок. То есть там находятся узелки судьбы. И когда меняется энергия пространства, так как и Земля наша тоже имеет тонкое тело, и окружающие планеты, то постоянно идут изменения, то есть движение, идет движение настроения у планеты, в окружающего пространства. И в результате этих изменений какие-то песчинки начинают подниматься вверх. И они очень сильно так, вот песок Волги никак не влияет на, на реку. Она не, не бурлит от песка. Но песок, который находится внутри наш, нашей психики, одна песчинка выходит наружу, и она меняет структуру всего вот этого слоя, самого нижнего психического. И этот слой начинает просто бомбить окружающих людей. Начинает очень сильно влиять на них. Это что такое? Вентиляция? Вот. Таким образом, что происходит? Происходит то, что а, приходит время, и человеку становится туго жить. Это неожиданно происходит совершенно. Вот у кого сейчас вдруг неожиданно, в последнее время очень тяжело жить стало? Поднимите руку. Да, вот у вас, девушка, это факт. Это, это влияние Сатурна, связано с Сатурном, да, да, да, да, у вас, да, именно у вас. И это именно дает ощущение трудности, что очень трудно достигать целей, которые раньше были поставлены. То есть трудность, все тяжело, делать все тяжело отношения, очень натянутые, трудные отношения с окружающими людьми. Здоровье тоже меньше сил становится, тяжелее жить, трудно действовать. Это, ну... Вот такой вот период, он где-то еще месяцев семь продлится. Да, он у вас постепенно, 5 месяцев назад начался этот период и где-то через 7 месяцев закончится. Ну то есть это об этом, вот эта карма-васана вышла связанная с влиянием вот этих сил, каких вам стало тяжело жить. Так. А? Успешно пройдет или нет, зависит от того, как вы будете жить. Все периоды в жизни связаны с экзаменами. Цель человеческой жизни – это сдавать эти экзамены. И счастье приходит тогда, когда человек экзамены сдает. Мы рождены для знания. Это животные, они рождены для успешности. Они просто живут и наслаждаются жизнью. Они не рождены для знания. Вот так как Бог нам дал кроме ума еще разум, это следующая структура психическая, о которой я сейчас хочу поговорить. Поэтому Успешно или неуспешно будет зависеть от того, как вы будете действовать в это время. Если вы будете нервничать, в отчаянии находиться, в депрессию войдете, обычно под леонид сатурна люди в депрессию ходят, то тогда будет неуспешно. А если вы будете правильно действовать внутри себя, тогда будет успешно. Ведь ваше желание слушать – это уже успех. Итак, есть ум. У ума есть вот эта вот судьба, да, внутри, эта, эта зона, вот эта песка кармы, она выглядит, она находится вот здесь, в центре сердца, в центре вот груди, вот здесь вот, имеется в виду тонкое сердце, есть такое понятие предая или тонкое сердце, психическое сердце. И вот здесь в этой зоне есть такой шарик психический, в который, внутри которого находится душа. И она сквозь этот песок смотрит на мир. Если там возбуждение, плохо все, то ей кажется, жизнь тяжелая. А если прозрачный, шарик прозрачный, там нет большого возбуждения, песочек кристаллизировался, нет э, завихрений, то тогда человек чувствует себя счастливым. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что у нас в жизни бывают разные периоды. Надо это принять. Надо знать, что... Вот кто считает, что у него всегда будет хорошо в жизни? поднимите. Молодцы. Действительно, у вас все будет хорошо в жизни, но иногда будет тяжело, иногда будет легко. Вы согласны с этим? Некоторые думают, что всегда будет легко. Но это неправда. Итак... Ну, однозначно, вот все, кто подняли руки, у вас точно все будет в жизни хорошо. 100%. Если вы будете трудиться, Только с одним условием. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Она не может просто так жить без труда. Итак, у ума есть пять чувств. Это очень важно знать, что чувства, они принадлежат не телу, они принадлежат уму. И Моуди, ученый, доктор медицинских наук, унаследовал пограничное состояние, состояние, которое происходит в момент клинической смерти. То есть человек, сердце не бьется, мозг не работает. Но человек себя в это время чувствует вид сверху. Он оживает, как будто бы в тонком теле, он выходит из грубого тела и смотрит, что происходит. И Моуди, он провел исследование, написал серьезный научный труд, в котором он показал, что люди, многие помнят. Потом, когда спасают человека, или реанимируют, то он рассказывает, что было, когда ничего не работало потому что все датчики показывали в это время, и он тоже говорил, кто что говорил в это время, какой там хирург, как себя вел, и вид сверху описывает. То есть, другими словами, чувство, возможность видеть, слышать, принадлежат не глазам и не ушам. Доказательство очень простое. Все знают пример Ванги. Ванга не имела глаз. У нее не было глаз, глаза были плотно закрыты. Но, тем не менее, она видела не только человека, который к ней заходил, а также видела его раньше, чем он заходил в дверь. Она рассказывала человеке раньше, чем он уже подходил к ней. Это указывает на то, что есть тонкое чувство зрения, так же, как тонкое чувство слуха. И эти чувства все имеют свое значение в жизни нашей. Так, например, есть одно чувство, чувство слуха, которое связано с разумом. Что такое разум? Разум — это психическая структура, которая имеет в организме три представительства. Если тонкое тело ума вот, полностью все тело как бы, копирует, то разум имеет три зоны. Первая зона в центре лба, вторая в области сердца и третья в области паха. Эти три зоны они связаны с тремя основными желаниями души. Душа имеет три основных желания. Первое желание – знание. Душа хочет знать. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди желают знать, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Вот это отсюда идет, из области лба. Дальше энергия любви, желание любви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 Никто не может жить без любви. Мы не Жить без любви не могут люди, потому что это атрибут души. Я душа, любовь это — это неотъемлемая часть души. Она, зона разума, которая находится вот в этой зоне, она связана с любовью. И дальше третий узел разума, который находится в области паха, он связан с вечностью или с желанием жить. Человек не может не желать жить. Некоторые убивают себя, потому что только от этого же желания жить. Что они так уже не могут желать жить. Они так не могут жить, как живут. Поэтому они себя убивают от этого же самого желания. Но человек хочет жить всегда. Он, он не хочет умирать. То есть три желания у нас есть. И два из них, они имеют связь с полом. Как вы думаете, кто из мужчина или женщина рождается для знаний? Мужчина. А кто рож... женщина для знаний рождается? Женщина для знаний. Хорошо. А кто для любви тогда рождается? Тоже женщина. Как-то непонятно тогда. Куда бедному крестьянину податься тогда? Если женщина и для знаний, и для любви, а мужик тогда для чего? Это же непонятно тогда. Какая-то несправедливость получается. Так, женщина для чего? Для любви рождается. Мужчина для чего? Для знания. Хорошо. Смотрите, центр, связанный с сознанием, находится в области лба. У мужчины этот центр очень сильный. У него здесь сила. И этот центр, он что делает? Он цементирует ум. То есть вообще разум чем занимается? Разум наполняет ум энергией счастья. То есть ум всегда хочет счастья, потому что ему нужно кормить счастьем весь организм, всю нашу жизнь. Нужно настроение, нужно, чтобы органы хорошо работали. Поэтому уму нужно много счастья. Он постоянно хочет счастья. Ум. Кто ему подает счастье? Счастье исходит из судьбы, оттуда, вот если там хорошая карма выходит, узелки кармы хорошие выходят изнутри, то человек говорит, у тебя как дела? У меня хорошо. И у меня хорошо. Пойдем на Волгу, пойдем. Вот. Ну, то есть хорошо означает, что изнутри идет хорошая энергия, идет хорошая энергия, счастье идет. Вот, бывает, что изнутри плохая энергия идет. Ночь яблоком стучит в окно. Да? Это такая песня. «Был душой я молод, а теперь старик». <свист> ну, то есть, как бы, тяжело жить стало человеку. То есть, ему тяжело, и у него плохая энергия изнутри идет, и он на Волгу купаться не пойдет, потому что плохо. И вообще ночь. Ну, спать не может, и не спать тоже не может. Есть люди, которые не, не, не, не доверяют настроение. Это люди, такие люди называются разумными. Потому что второй способ получить счастье – это деятельность разума. Деятельность разума означает многие вещи в характере, такие как решимость, воля, цель жизни, вера, энтузиазм, настроение. Это все деятельность разума. То есть разум дает человеку возможность чувствовать счастье в результате внутренней работы над собой. Вот это и называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь это деятельность разума, а не деятельность ума. Потому что ум не живет внутренней жизнью, ум живет внешней жизнью. У него есть пять чувств. Первое чувство слуха, с помощью которого он наполняет разум человека. То есть это чувство принадлежит уму но ум связан с разумом, и через слух разум наполняется силой, через слушание. Какой силой? В зависимости от того, что слушаем. Если слушаем мат, одной силой разум наполняется, если слушаем молитву, другой силой наполняется разум. В зависимости от того, что человек слушает. Так и он наполняет свое сердце чистотой или грязью. Дальше следующее чувство называется тактильное чувство. Вы понимаете, что сами уши, уши, это не тонкое чувство слуха. Уши это анатомический орган, который связан с чувством слуха. Чувство слуха принадлежит тонкому телу. Тонкое тело выходит из грубого тела, и оно все равно слышит, но уже без ушей. Понятно, да? Но когда оно находится внутри грубого тела, человек находится, тогда ему надо уши, чтобы слышать. Если ушей нет, то он не может слышать. За исключением тех случаев, когда человек с помощью своей внутренней силы может так отстраняться от жизни внутри тела, что он способен слышать без ушей. Такие случаи тоже бывают, но это исключение, скорее, чем правило. Это особые способности у человека должны быть. Итак, следующее чувство, тактильное чувство. Тактильное чувство связано также с разумом и с умом. Тактильное чувство очень сильно связано с родственными отношениями, с чувством чистоты и ощущением грязи. Оно сильно связано с половыми вопросами со всеми, потому что половые интересы все осуществляются за счет тактильного чувства. Знаете, такое чувство важное. И тактильное чувство, оно или оскверняет разум, оскверняет означает, приводит его в недееспособность, или очищает разум. Допустим, мы стоим в автобусе, и встал какой-то человек, я его не вижу, но чувствую, и я чувствую, мне плохо от него. Было такое? Приходится отодвигаться, иначе портится настроение, портится, даже думать человек иногда не может. Согласны? Следующее чувство, и так тактильное чувство очень важно. Если человек, допустим, в семье занимается сексом, то тогда у него тактильное чувство, оно обменивается кармой или судьбой только с женой. Но если он не только в семье сексом занимается, тогда у него. Разум оскверняется, то есть он попадает под влияние чужой энергии уже, не родной. Видите, человек занимается просто сексом, он наслаждается, он не знает, что там в каком теле происходит в это время. А там что-то происходит. И потом он думает, откуда у меня что-то взялось. Я был такой хороший. И наоборот, когда человек попадает в хорошие отношения, то он меняется, то есть его восприятие мира лучше становится. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне в каждой мяшка при встрече сразу лапу подаю. Ну, то есть видите, поменялась жизнь у чебурашки, получил правильное общение с геной и крокодилом, и в результате как бы Теперь он сейчас, теперь каждая дворняшка ему лапа подает. а раньше он просто в магазине стоял. И кто из вас еще в магазине стоит? То есть замуж не вышел? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Мы решим этот вопрос на Движемся дальше. Итак, следующее чувство. Итак, тактильное чувство очень важно. Оно меняет состояние разума. Если человек начал гулять, шел от семьи, то жена должна знать, что не надо его сильно ругать за это, потому что его разум стал больным. Он приходит домой, глаза стеклянные, он детей не замечает, жену не замечает, что-то произошло с человеком. У него перестал функционировать разум так же, как раньше. Заметили? меняется восприятие. Дети, чужие, жена, жена, все, жена чужая, все чужое. Почему? Потому что он обменялся судьбой с чужим человеком. И у него картинка поменялась восприятие мира. Это болезнь разума называется. Видите, есть, есть структура психическая, в ней есть болезнь. Есть болезни ума. Что значит болезнь? С ума сойти. Сойти с разума это означает вот это вот. Не соображает, что происходит. Человек Поменялось восприятие мира. Он говорит, я раньше не жил, а сейчас только жить начал. Говорит, у меня сейчас только и жизнь пошла настоящая. То есть балдеет, кайфует, там, стелка со своей. У него настоящая жизнь пошла. Вот. Он забыл, что семья есть, что у него есть долг, обязанности перед детьми, там, перед женой. Потом горючими слезами будет плакать, когда поймет, что все потерял. Красивая и смелая Дорогу перешла, да? черешни скороспелы, любовь ее была. Надо выпить, да? В связи с этим, надо выпить. Вот, так работает разум. Надо понять, что мужа не надо ни в чем обвинять, надо действовать так, чтобы поменялась ситуация. Нужно что-то сделать, чтобы его вернуло назад. Об этом мы будем говорить на лекции. Итак, следующее чувство — это чувство зрения. Чувство зрения, глаза — это зеркало ума, тонкого тела ума. Есть определенные признаки. Например, если взгляд становится стеклянным у человека, значит, ум сильно напряжен. Если взгляд тусклый, значит, человек болен. Взгляд тусклый. Если взгляд если у него глаза такие покрасневшие, расширенные, вот такие, значит ум наполнен энергией огня, человек в гневе находится, он мало понимает, что происходит. Гнев, когда наполняет психику человека, человек не может уже никак владеть собой. Разум не контролирует ситуацию, ум горячий, горит. Разум вообще должен управлять умом, поведением человека. Но когда человек в гневе, то, раз, то разум не может контролировать ум, потому что ум нагрелся расколился сидит вот здесь вот в наружном краешке левого глаза находится мысли человека если человек плохо думает то здесь это можно убить обо мне плохо думает здесь я могу по наружному краешку левого глаза определить кто со мной знакомый слушатели лекции а кто не знаком кто как бы меня так это мало понимает видит вот девушка раз два три четыре с распущенными Колоссально на четвертом ряду. Да, вы улыбнулись, да. Вы первый раз на лекции? А так, слушали меня? Доверяете? Точно? Ну у вас такое вот здесь вот такое ощущение недоумения какое-то. А? Что? А, зрение, Вы меня не видите. Вот почему у вас такое восприятие. Ну, видите, я вас вижу. Значит, мы с вами... У меня тоже зрение плохое. Но я, бочка, я вас вижу <связать> <Мы> с вами. <связать> вот. Ну, то есть, можно видеть, что человек нет контакта, как бы, нет контакта. То есть, это вот здесь вот, вот здесь, на левом глазу. Вот. А в правом глазу находится воля человека. Если девушка идет, допустим, по Самаре вечером по, по, по, по пляжу, вот. и видит, что навстречу идут три парня, Три парня. то надо смотреть им в правый глаз, в наружный край. Если там идет агрессия, чувство агрессии, страха из этого места, значит, надо поменять траекторию движения. Неожиданно пойти в сторону. С пляжа так раз... Я из вышел и снова зашел, да? <смех> То есть такие вещи, они практически, они помогают как бы человеку. Вот смотрите, вот здесь вот внутри у нас находится судьба у человека, находится вот здесь, внутренних краешек глаз обоих. Вот здесь находится эмоции, эмоциональное восприятие мира, здесь волевое. Куда мы смотрим человеку, близкому человеку, куда мы смотрим? В глаза. А куда в глаза? Вот туда и смотрим. Вот сюда мы смотрим человеку. Заметили? Вот сюда. И вот отсюда, если мы видим, и исходит такое, вот такое. И жена мужа говорит, ты что, в меня уперся? Ты что лупишь? Глазами. А, он, а вот это вот абсолютно бессознательная вещь. То есть человек себе этого не понимает. Он дедушку не бил, он дедушку любил. Вот. Но его как бы обвиняют, понимаете? Особенно муж приходит с работы, он очень устал, и когда мужчина устает, у него отсюда идет напряжение, потому что центр разума, связанный с сознанием, вот здесь он усилен вот у мужчины вообще в целом, а у женщины здесь дырка. Ну то есть очень чувствительная зона. Не то, что у нее нет знания, у нее есть знания, но оно... Она... Женское знание имеет чувствительную природу, она чувствует, а мужчина давит. Когда мужчина давит, то у женщины в ней закипает ум, она даже соображать не может толком, что он хочет. Я тебя объясняю, ты слышал слушал меня, начинает ей как бы демагогию включил и как бы начинает ей вот эту гнать свою философию, вот. А у нее от этого просто мозги кипят, вот она слушает, думает. Сейчас я ему скажу, как такой. Вот. Знакома да, женщина? У женщины очень чувствительная зона, вот это связано с энергией знаний, вот здесь у нее чувствительное место, поэтому она замуж и выходит, чтобы получить защиту здесь, потому что у женщины, у нее ум очень подвижный, психика очень подвижная, потому что разум, он стабилизирует ум. Вот эта вот часть разума связана со знанием. Муж, допустим, говорит... У нас дома в нашей жизни все будет стабильно. И как бы неважно, будет стабильно или нет, но просто от этих слов женщине уже хорошо. Что в ней ум остановился, она чувствует классно. Хороший мужик. Ум остановился. Так он у нее движется постоянно. Настроение меняется постоянно. Блин, ну что, сколько можно так жить уже? как раз у нас все будет стабильно, как раз у да. нас, такая прижухла, сразу застыла такая, чувствует класс, хороший человек мне достался, ну то есть идея в чем заключается, в том что у каждого свои потребности в отношениях, да? у мужчины вот здесь дырка, там где энергия любви, а у женщины здесь сила огромная. Отсюда исходит сила. То есть у нее этот, этот центр наполнен силой. И она, когда смотрит определенным образом, вот так вот. Так, смотрит. Называется стрельба глазами. Настрянуло в какого-то глазами. Куда попадает взгляд? В сердце вот здесь. Что это? Помните, Маули? Змея К. Змею К. обращается Маули. К. Что это? Весна. А он девушка там увидел такой... Сердце долбануло ему. Все. То есть у женщины большая сила, и, как бы, и вроде бы все классно, счастье это подразумевает счастье, здесь у женщины стабильно, у него здесь любовь, и вроде бы им хорошо вместе. Но это же работает по-разному, допустим, женщина, она может, допустим, мужа взять за ручку очень нежные, ручки же нежные, она берет нежно за ручку и говорит, пойдем, я тебе кое-что скажу. Она эмоционально говорит, потому что ей что-то не нравится, и она думает, я нормально разговариваю, эмоционально просто. Мне что-то не нравится. А у него здесь дырка. И так как эти эмоции действуют очень сильно и прямо очень глубоко в психику, то как он реагирует? Он говорит, давай завтра. Я сегодня устал. Yogurt, Нет, сейчас. И он такой, что-то до меня накопалось. Вот этим вот центром. И по башке ей бьет. Но я до тебя не докапывалась с эмоциями. <звук> он такой, я сказал, докопалась. <звук> То есть отсюда и по башке. <звук> и начинает скандал. <звук> и они уже не могут ничего сделать, потому что он ей выключает разум, и начинает просто визжать. Она ему выключает сердце. Он становится холодным, говорит, я тебя сейчас обью. <звук> Видите, как бы... Простые вещи какие-то, которые мы должны знать. Но здесь в нижнем центре у всех все одинаково. Нет, как бы одинаково, но по-разному. Понимаете, да? Ну то есть это объясняет, что у женщины горячий центр, психически нижний, имеет огонь, энергию огня. У мужчины холодный. Но он не просто холодный, он как масло. И его можно расплавить. Мужской центр. Женский центр психический, можно остудить ей, женщине как становится спокойно. Когда он горячий, когда она одна, ее она не может поднажить, ей тяжело, ей надо, чтобы кто-то был рядом. Ее разогревает, психику разогревает, мысли начинают бегать. Вот. Но когда женщина смотрит на мужчину, то она передает энергию огня ему внутрь. И сначала мужчина разогревается, поэтому мужчина добивается женщину, потому что он получает эту ее энергию огня, и она приводит его в состояние счастья. И он становится наркоманом, подсаживается на энергию счастья женщины и начинает искать ее. Женщину это ищет, потому что она приносит ему счастье. Она обладательница энергии любви, а без любви невозможно жить. У мужчины нет своей энергии любви, вернее, мало, поэтому ему не хватает. Ему нужно, поэтому жена нужна, для того, чтобы она подпитывала энергию любви. Муж, мужчина поэтому домой приходит, он приходит подпитываться энергией любви. Вся атмосфера в квартире, она соткана из женской энергии. Или из мужской. Смотрите. А, обои. На обоих флажки нарисованы или цветочки? Цветочки, да? Кровать в рюречку или такая? <смех> да, все, цветочки, все, такие обтекаемые шторки, там все в цветочках, да? Чем мужского в квартире? Кабинет, да? Кабинет у него там, ну он говорит, ну можно мне хотя бы какое-то место? Ну там раз кабинет себе, раз сделать. квадратные там формы такие, и то она в нем прибирает на нем, на кабинет. Если он переставил как-то по-своему, она все равно придет и поставит по-своему потом. Потому что она контролирует всю территорию. Она не может позволить мужу ни миллиметр контролировать в квартире. То есть в квартире полностью энергия принадлежит жене. Да? И жена, жена приходит, муж приходит домой, в квартире женская энергия. Он отдыхает, вставит, садится на диван и смотрит. Телезр. А женщина думает, чем и что делает? наполняет все своей энергией. Она постоянно контролирует территорию, ходит, прибирается, вот, смотрит, везде за всем следит, расставляет как надо, чтобы все было как ей хочется, чтобы не было ничего, как ему хочется. Или коту как хочется там. Или еще кому-то. Поэтому, когда две женщины живут на одной территории, то капец. Потому что они начинают контролировать вместе территорию и грызутся потом. Знаете, наступают трудности большие. На пустом месте. Жена приходит к мужу, садится, начинает плакать. Он говорит, что делать? Я прибралась на кухне, а твоя мама пришла. И все поиставила. Он говорит, ну и что? Она говорит, мне опять надо прибираться. Я потратил целый час. Он говорит, ну пусть так стоит, как стоит мама, как мама поставила. Нет, я так не могу жить. Я правильно рассказываю или нет? Все правильно, да, движемся вперед. Итак, чувство зрения связано с умом. Связано с умом. Дальше следующее чувство есть чувство вкуса. Оно связано с психической энергией. У человека есть еще прана, психическая энергия. То есть сила, необходима сила для жизни, чтобы жить, нужно силу. И поэтому, если человек вкусную пищу есть, то у него. Стабилизируется психическая энергия, силой, силой наполняется организм. То, что ест, то, что ему вкусно. Он израсходовал определенные психические силы, и те же самые силы ему из продуктов питания надо взять. Поэтому каждый человек любит что? Кушать то, что он расходует. Понятно, да? чувство вкуса. А когда человек есть невкусную пищу, то она или разрушает его здоровье, или улучшает его здоровье, в зависимости от того, куда направлена сила этой невкусной пищи. Поэтому доктора приписывают э, горечи всякие, невкусности, которые должны направить энергию в нужное русло и исправить здоровье. И есть еще чувство воняния, которое связано со здоровьем человека. Оно связано с телом, с грубым телом. Видите, каждое чувство с чем-то связано. Чувство слуха с разумом, чувство тактильное с умом и разумом, чувство зрения с умом, чувство вкуса с праной, психической энергией и чувство обоняния связано с телом, с грубым. Как это использовать? Ну так, чисто практические такие вещи. Если женщина хочет выбрать себе хорошее жилье, где ей будет комфортно, где она будет отдыхать дома, она должна сесть просто в квартире одна, посидеть и просто подышать. Если она чувствует, что ей дышится плохо, что ей плохой запах плохо, хотя это может быть новая квартира совершенно, ну, плохо пахнет, значит, не надо там жить, она не сможет там чувствовать себя комфортно. А так как женщина в основном зависит от квартиры, Ей надо там быть комфортной, иначе всех замучает и мужа, и детей. Поэтому ей надо дать возможность выбрать. Женщина выбирает, где жить, а не мужчина. Второе. Когда человек заболевает тяжелым заболеванием, то от него начинает плохо пахнуть. Вот запах тяжелый начинает идти от человека. Это значит, что надо его обследовать. У него есть какое-то серьезное заболевание. Третье. Если вы в квартиру заходите, и там просто невозможно дышать, то не надо туда заходить дальше. Потому что в этой квартире находятся силы, которые препятствуют вашему нормальному состоянию. И это значит, что вам не надо, там не место. Не нужно там проводить время в этом месте. Гости пришли, пахнет плохо, значит до свидания. Да? Когда от кого? От пожилых. От пожилых. Значит они болеют, их надо лечить. От пожилого человека пахнет плохо, значит, он болен. Нет другой причины. Вот поднимите руку, у кого есть пожилые люди дома, но пахнет хорошо от них, значит, здоровые. Ну, более-менее. Ну, то есть, если плохо пахнет, значит, человек болеет серьезно, его надо лечить. Об этом и речь. Ну, ладно, мы с вами немножечко просто поговорили о тонком теле, чтобы вы знали, что это есть. А то вы будете думать, что я что-то сочиняю. Видите, то есть я вам объясняю, как это работает система. Это работает и это работает. Это практично знать. передвижемся вперед. В тонком теле есть два психических канала. Есть центральный канал вдоль позвоночника, который связан с жизнью человека, с жизненными силами, называется сушумно. Через этот канал идет жизненная сила человека или прана. По бокам есть два канала. Они соответствуют вот этим ганглиям вдоль позвоночника. По бокам есть два канала, которые называются «Ида» и «Пингала». Каналы эти все называются «Нади». Не «Надя», а «Нади». «Нади» означает «каналы» с санскритка переводится. Ну, то есть, вот эти каналы психические по бокам позвоночника очень ценны. Важно знать их функции для нас. И важно, это приведет нас к отношению между мужчиной и женщиной. Смотрите, с левой стороны идет канал, который называется «Ида». Это женская часть тела. Левая сторона тела женская, женскую природу имеет. Любого человека, мужчина, женщина. Но и до нади или психический канал у женщины, он в три раза активнее, чем у мужчины. То есть, друг, другими словами, по этой стороне, по левой стороне тела у женщины в три раза сильнее в норме идет психическая энергия, чем у мужчины. А пингала – это психический канал, связанный с мужской природой. И он в три раза сильнее действует, чем у женщины в норме. Теперь смотрите, через левые каналы, вот этот левый канал, он связан с глазом левым, с левым ухом, с левой насребой и так далее, с органами чувств с левой стороны. Эти каналы с левой стороны у женщины связаны с личной жизнью. Вот это ида, это психическая энергия, которая отвечает за родственные отношения. То есть женщине важны родственные отношения. В три раза сильнее, чем мужчине они важны. Женщина испытывает в три раза больше счастья от родственных отношений. Ей важно также разобраться с собой. В три раза больше важнее женщине разобраться с собой, чем мужчине. То есть женщина имеет очень высокую чувствительность и мышление в три раза сильнее у женщины, чем у мужчины, Думает. Она больше думает, и эмоционально воспринимает, и мыслительно мир. Женщина очень внимательна к мелочам, потому что мелочи, они связаны с личными отношениями. Как человек выглядит, как он говорит, как он себя ведет, по-доброму, не по-доброму, нежно, не нежно, ласково, не ласково. Женщине важны очень тонкие какие-то вещи в отношениях, для нее это очень важно, потому что... Ее психика создана для отношений, для любви у женщины. С левой, по левой стороне тела это идет. Через левый глаз. Вот вот. Если у, лев, у женщины левый глаз выраженнее, сильнее, значит у ней как бы и донадия, она сильная, активная. Если правый глаз сильнее у женщины выражен, значит э, она не совсем занимается тем, чем нужно заниматься в жизни. Если женщина больше в своей жизни уделяет времени отношениям, чем работе, семье, а не общественной деятельности, она больше уделяет время пониманию себя как личности, а не попыткой понять других, то такая женщина здоровая, счастливая и комфортно себя чувствует в жизни. Она идет правильным путем. Теперь взять пин Ланади, мужской канал. Мужской канал связан с победой над судьбой, связан с работой вовне, с внешней деятельностью, то есть внешне означает вне семьи, социальная активность, труд, достижение успеха в обществе, смелость, не мыслительность и чувствительность, а желание и воля. Мужчина. Я все смогу, я клятва не нарушу, Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Это женская песня, нет? Понятно, да, система? То есть мужчина, у него вот эти функции развиты. Воля, решимость, стремление к победе, желание понять разобраться во всем. Это мужская энергия. Женщина, она не хочет понять, она хочет услышать, как правильно. Чувствуете разницу, да? Мужчины сейчас на лекции сидят, они думают, ну это я знаю. Правильно говоришь, молодец. Это тоже, ну хорошо, поешь нормально. Вот. То есть мужчины сравнивают все со своим знанием. Они, им, они сами имеют уже знания. Мужчины сами имеют знания, они сравнивают. Они думают, ну нормально, нормально, давай, рассказывай, посмотрим, что дальше скажешь. Вот, они сравнивают. И с помощью сравнения они изучают этот мир мужчин. Не то, что они плохие мужчины, у них так устроена психика. Не с помощью сравнений. Они немножко отстранены. Они слушают отстраненно и сравнивают своим сердцем. Женщины же не сравнивают, как они воспринимают знания. Они сидят и слушают, и все вкидывают. И дальше потом они руководствуются к действию сразу же. То есть женщины быстрее усваивают знания, три раза быстрее, согласно моим исследованиям вот, диссертационным, три раза быстрее меняют свою жизнь в результате знания. Женщин три раза больше на лекции ходят, чем мужчин по статистике. Они быстрее меняют свою жизнь, но также быстрее и возвращаются назад если не получают поддержки со стороны мужчины своей деятельности, новой. Поэтому женщина и мучает мужа. Пойдем на лекцию, пойдем на лекцию. Кого жена на лекцию протащила? Поднимите руки. Если вас, вот все, кто подняли руки, у вас хорошие семейные отношения. Это гарантия. Почему? Потому что если мужчина пришел ради женщины на лекцию, это значит, что семья очень зрелая. Я потом об этом буду говорить. Это заслуга женщины, на самом деле. Значит, женщина, она очень много сделала для своей личной жизни. Если муж пришел на лекцию, он пришел. Он же сам знает все, как надо. Взял, пришел на лекцию. Это же серьезный подвиг для мужчины. Вот. То есть, идея в чем заключается? В том, что психика работает по-разному. Мужчина и женщина. Мужчина, болевая психика, он основывается на своем опыте в жизни, женщина основывается на том, что она услышала. Как женщина учится? Она изучает все и согласно изученному действует, согласно инструкции. Мужчина, наоборот, пытаясь нарушить инструкцию, смотрит работает эта система или нет. Это мужчина всегда нарушает инструкцию и поэтому следует инструкции, а женщина всегда старается следовать инструкции, и поэтому ее не нарушает. Ну, все наоборот, понимаете? То есть по, по психика действует совершенно противоположно женщинам и мужчинам. Итак, если женщина вдруг поддалась современной системе образования в своем сердце, ее сердце всегда с детства говорило, надо играться в куколки, надо строить отношения. «Мама, я хочу быть мамой тоже, я хочу, у меня будет трое детей, я буду, у меня будет такая-то семья, у меня будет вот то-то, то-то». То есть уже с детства она знала, куда стремиться. Но о чем, чему учат в школе нас? А нас в школе учат социальному развитию. То есть в школе развивать социальную деятельность, то есть мы получаем... Квалификацию, зарабатывать деньги, иметь власть, успех в жизни, иметь связи, влияние. Это деятельность с левой стороны или с правой? С правой. То есть что происходит? Женщина постепенно в результате того, что она очень много времени уделяет вот этому развитию себя, социальному развитию своему, постепенно психика ее грубеет. Ей становится тяжело строить отношения. Она из-за этого депрессирует, начинает болеть, не страдает страдают гормональные пункции, появляется бесплодие как результат. Ну, то есть женщина не функционирует полноценно как женщина, потому что она не развивалась как женщина. Она получила два высших образования, она много работает и у нее нет семьи. Это означает, что запуталась, пошла не в ту сторону в жизни. Вы скажете, что Альгенович, ну надо же как-то жить. Смотрите, другой вариант. Привожу вам другой пример. Женская энергия сильнее мужской или нет? Сильнее. В шесть раз, я говорю, в шесть раз. Сильнее женская мужская энергия. Если женщина развивается правильно, как женщина, ей надо работать или нет? Нет. Работать будет кто? Муж. А она что делает? Она делает очень важные вещи. Она создает отношения. Она занимается детьми. Она в обществе создает энергию тепла, которая очень нужна. Понимаете, потому что сейчас у нас, у нас на улицу выйдешь и ничего не увидишь. На улице нет счастья. У нас даже в доме, ни на улице нигде нет счастья, потому что женщины не создают энергию счастья. Я когда в Лос-Анджелес приехал в Сан-Франциско лекции читать, я вышел на улицу, людей нет, все в машинах. Понимаете, женщина должна создавать отношения, она должна знакомиться с соседями, должна воспитывать детей, она должна делать социально полезную деятельность в плане защиты социальная, то есть заботиться о пожилых людях, воспитывать детей, обучать детей, женская работа. Дальше помогать в лечении, заботиться о людях, лечить людей, это женская тоже деятельность, кормить людей это женская деятельность. Знаете, женщина тоже может трудиться, но она при этом остается женщиной она остается красивой, нежной, заботливой, ласковой и так, далее, и так далее. Когда женщина женскую энергию свою сохраняет, она не переходит в мужское направление, то есть она не, не становится там менеджером, там, еще кем-то, но это тоже хорошо, это нормально, не, не, не Вот Все хорошо, я просто вам сейчас сравниваю, чтобы вы поняли, почему так, почему вот мне тяжело жить. Вот Что если энергии мужской много, женщина занимается мужской деятельностью, она психически сохнет постоянно. И у нее на работе четыре стадии развития ее на работе происходит. Первая стадия, мне это очень интересно. Вторая стадия, устаю. Третья стадия, надоело. Четвертая стадия, ухожу. Знакомая ситуация? И она думает, я, наверное, ни кем занималась, давай еще раз в другом месте попробую. Интересно. Устаю, надоело, ухожу. Почему так? Потому что она сильно много погрузилась в работу. С другой стороны, если она погружается в личную жизнь много, она наполняет себя психической силой, ей комфортно поработать какое-то время, пойти домой, но она не парится. Если начальник говорит, я тебя выгоню, она говорит, ну выгоняй. Она нормально к этому относится. Почему? Потому что она вкладывает в семью, и поэтому в мужа, у мужа очень много силы. Если женщина вложилась в семью, то муж очень наполненный. Наполненный означает способный содержать семью. Понимаете? Настоящий скаковой конь или тяговой, в зависимости от того, какая у него энергия. Понимаете? А женщина вкладывает в него... Я коней напою. Как? Громче. Я вас не слышу. Муж зажрался. Что это значит? Ваш вывод? Ваш вывод. Чувствую. Настоящий самарский говард, родной. мой, Очень приятно. Как вас зовут? Как? А? Илья. Лиля, и я рад вам очень, что вы вот все молчат, а вы сказали правду. Вот. Скажите мне, пожалуйста, Лиля, а что делать-то? меня спрашивают. Вот так женщины себя ведут. Они... Сами говорят, а потом, что делать, ты уже решаешь. Понимаете, это уже немножко дальше мы скаканули на следующую лекцию. Смотрите, есть два вида любви. Два вида любви. Один вид любви называется служить мужу, заботиться о нем. Если вы это делаете без корысти, без желания обратно, деньги заплачены, где услуги... Вот, то тогда в этом случае он станет благодарным. Эта благодарность будет копиться в его сердце, но внешне он будет наглеть. Он даже сам не будет знать, что он благодарный. И поэтому вторая часть а, балета, вторая как бы часть балета, это воспитание мужа. Это не служение, а другая. Это более высокое проявление любви, по факту. Потому что строгость является высшим проявлением любви. Самое глубокое чувство, которое человек испытывает близкому человеку, это чувство ответственности за него. Когда женщина чувство ответственности испытывает, она ему мягко говорит, так как он благодарен, поэтому его ушки слушают. Если человек не благодарен, ему наплевать, он не слышит. Но если вы вкладываетесь в него и говорите ему, мой хороший, ты у меня зажрался. И он не может не слышать. А? а? мужчина, любой мужчина не сразу слышит. Потому что мужчина, женщина как ветер, она сразу воспринимает все. А мужчина как паровоз. Ему надо 50 раз где-то сказать, чтобы он услышал. Постепенно доходит к нему. Он же в одну сторону едет постоянно, а его поворачивает. Поэтому по факту женщина даже не должна сильно настаивать, чтобы он услышал, надо просто уменьшать порцию. Уменьшила порцию, он говорит, а где жрать? Он говорит, ты посмотри на свое пузо. И он говорит, ну я жрать хочу, какая мне разница, какой пузо. Она говорит, жрать будем меньше. Жить дольше, жрать меньше. С любовью причем она говорит. Называется воспитание. Так как у женщины силы в 6 раз больше психической, чем у мужчины, поэтому если женщина любит мужа, он соглашается. И идет спать голодным. А? Да, ну то есть... Но это мы немножко опередили события. Давайте будем двигаться вперед, потому что мы сейчас говорим, почему мне так плохо и почему я одна. Мы сейчас об этом говорим. Смотрите, для того, чтобы отношения строить женщине, женщина управляет отношениями в семье. Мужчина должен не мешать ей. Он должен о ней заботиться и помогать ей управлять. Но женщина управляет отношениями в семье. Почему? потому что это ее сфера отношения близкие вещи это сфера женской энергии это то что принадлежение не мужу женщина управляет а мужчина согласен или не согласен он как бы предлагает по-другому управлять меньше эмоций чтобы было чтобы ему легче было жить И так далее Ну то есть идея в чем заключается в том что если женщина говорит у меня муж от рук отбился это твои проблемы. Если он отдруг отбился, он ведет себя неправильно, его понесло в сторону, значит, ты недостаточно сил вкладываешь в семью. И не тех сил, которые надо. Сразу возникает вопрос, а почему я так вот недостаточно вкладываю? По двум причинам. Первая причина — у тебя нет знания. Нет знания тот, как устроено это все. Вторая причина — нет внутренней жизни. Вот эта причина очень важная, и ее надо знать. Когда судьба становится очень тяжелой, когда очень тяжело жить вместе становится, то в это время человек должен включать внутреннюю жизнь. Мы обычно как живем? Работа там, дети, готовка там, телевизор и все прочее. Внутренняя жизнь что такое? Это не готовка, не работа, не телевизор. Я сейчас объясню, что такое внутренняя жизнь. Человек восстанавливает отношения между двумя сердцами. Он садится мысленно, просит прощения, прощает. Вот я сегодня стоял в Волге по шейке и не двигался. Я перед лекцией читал молитву и устанавливал отношения с вами, потому что без... есть преддействие, веды говорят, есть действие. Преддействие означает, что человек должен почувствовать счастье в отношениях с человеком раньше, чем он с ним начал говорить. Если он этого не почувствует, значит тогда отношений не будет. Вот, допустим, сейчас закройте глазки и вспомните своего близкого человека. Давайте небольшой тренинг. Закрываем глазки, и вспоминаем близкого человека. Просто вспоминаем. Все, открываем глазки. Смотрите, три варианта. Первый вариант чистое светлое чувство. Это значит, что у вас в сердце есть отношения. Второй вариант Гад такой лучше бы не вспоминал. В сердце есть отношения, но неправильные. Отношения испорченные, оскверненные, которые разрушат рано или поздно семейную жизнь. Третий вариант. Не вспоминается. Значит, нет отношений. Понимаете, да? Не будем статистику проводить, потому что это ваше. Это очень глубоко и больно. Поэтому мы не будем об этом сейчас говорить.